самодельные сборки, потому что вот, вот здесь у него какое-то собелое, здесь кто-то пищало, здесь два точки и куточки. Он такой будет потому что это довольно сложно состыковать там, возможность одного человека работать 15 минут в день а другого чата. Может быть, месяц у Александра на эту работу идет. Но он, он выполнится, стыкует, он поймет там, сколько надо этому комбайну внутрь загрузить единицу времени там листовок сколько он может распространить, да, сколько надо провести каких-то тренингов, какие вопросы надо ответить, в чем помочь. А, и постепенно-постепенно он поедет. И станет самым главным агитационным инструментом в Ивановской области. А все наши 77 комбайнов, 77 штабах по России станут самым главным и крутым э, агитационным инструментом в России, которым не страшен никакой телевизор и никакие смешные ролики. Вот и все. На словах звучит просто, на практике там, конечно, будет Куча разных и достаточно непростых нюансов, но время есть. Мы потому не запрягаем, как заранее, и начинаем, как заранее. Время есть. И мы эту работу с вами вместе проделаем. Нашу авиационную машину построим, она поедет в сердце. Вверх, вверх. Вот. А... И задача для -то нее тоже будет очень простая. У нас 4000 тысячи не ставят вам. Тысячи, вот, 4. Вот по нашей этой там табличке, нет, у руки не доходит опубликовать, скоро. То есть вот эти 300 тысяч подписи у нас раскиданы на 77 штабов а, в виде таких плановых заданий, ну так, чтобы в сумме получилось вот, 300 тысяч нужного нужным распределения. И на Иваново у нас стоит план 4 тысячи. Вот где-то там полторы-две уже есть. Не помню сейчас точную цифру. Значит, вот когда Александр в течение, там, может быть, месяца поговорит со всеми волонтерами, запряжет и есть, запустит вот машину, а, и потом он обработкой данных тех полутора тысяч человек, которые уже зарегистрированы и уже дали обещание поставить подпись, а задача ваша будет, ну, зарегистрировать на сайте и привести еще две тысячи человек, две с половиной. И задача окажется решена. Опять же, там есть, конечно, много маленьких нюансов, и не так все это просто организовать, но мы абсолютно уверены, что э, наш Ивановский штаб сады сходно справится, потому что главный задел для этого и главный залог успеха уже здесь есть. Если здесь 300 человек, легко, честное слово. У вас все получится, это абсолютно самая главное, штука, надо просто себя поверить. Еще одна задача штаба будет заключаться в подготовке наблюдателей. Ну, здесь совсем легко, я думаю, что не так мало у кого есть опыт участия в наблюдении на выборах, плюс есть всякие тренинги, вебинары, все это научим, проведем помещение штаба. у нас все обязательно получится, Александр будет всем помогать. Главная задача штаба и его координатора быть все время на подхвате, понимать, что каждый из волонтеров хочет и готов внести в компанию, и для этого волонтера обеспечит всем необходимым на данном этапе. Если волонтер хочет что-то делать в интернете, рассказать, что мы сейчас делаем в интернете и зачем на данном этапе компании, если он хочет раздавать листовки, научиться голосовывать и давать листовки,